И снова всем привет, с вами Олег Гудвин и Вот мы поставили на человека иголочки да, э, Сухая игла называется Сухой иглы Некоторые мы с прогреванием Особенно э, такие сложные э, моменты Где мышцы спазмированы да, э, Тепло проникает гораздо глубже По металлической игле Игла же теплопроводная да, И попадает прямо в спазмированную мышцу В участок мышцы от чего сразу ее отпускают ну, сейчас уже вот Видите, можете поближе заснять Чтобы показать весь Ежик, как мы человека превратили в ежика, да? И вот уже будем их убирать. Они продымили. Это были полынные моксы. И просто быстро все утилизируем. Видно, какой длины иглы, да? На самом деле это все безопасно, иглы настолько тонкие, что проходит сквозь вены, артерии, сосуды и выходят даже без капельки крови. Перекись водорода, на самом деле, практически все дезинфицировано, безболезненно, и по мышцам видно, насколько они вот стали расслабленные. Видите, палец проходит достаточно глубоко, практически, не ощущая никаких триггерных зон. Ну и ты сам, как чувствуешь расслабление? Да, в с прошлым разом э, данный человек приходит уже не в первый сеанс да, И в первый сеанс было прямо вот тело сковано вообще такое да, А теперь mm -hmm. вот все расслаблено Уже вот какие стали мышцы, совсем расслабили Слабенькие Поэтому не отключайтесь, будьте с нами, ставьте лайки Всем привет, с вами был Олег Гудин Пока-пока